Hey, всем привет, братишки! С вами я Зульфат, и вы находитесь на канале Зульфат Сквад. Сегодня я расскажу вам все, что мне известно о новой части GTA, а точнее все сливой утечке информации о GTA 6 за последнюю неделю. Но перед началом данного новостного выпуска обязательно подпишись на этот канал, если ты здесь впервые. Ну и не забудь поставить свой царский лайк. Ну а теперь погнали! Star Games анонсирует GTA 6 до конца 2021 года. Вот такая статья появилась буквально недавно. Давайте попробуем разобраться, фейк это или нет. Об этом сообщает инсайдер WhatsoBold so в своем профиле Instagram со ссылочкой на источники. На момент описания новости его поста GTA 6 и аккаунт в Твиттере были удалены администрацией за нарушение правил площадки. Согласно имеющейся у инсайдера информации, действия GTA 6 будет проходить в Vice City, а карта будет в 3 раза больше, чем предыдущей игре серии GTA 5, релиз которой состоялся в 2013 году. Кроме того, в игру будут добавлены ураганы, что довольно-таки актуально, смотря на новую часть батлы. Инсайдер отмечает, что карта игры будет дополняться новым контентом и меняться с обновлениями. Так вот, инсайдер заявил, что тизер-трейлер игры появится уже в ноябре-декабре-декабре 2021 года. Проверяя данную статью на подлинность, я нашел лишь инстаграм данного инсайдера. Оказывается, это инстаграм инсайдер. Да, такие, видимо, тоже бывают. У него 97 тысяч подписчиков, и, честно сказать, он мне не внушает никакого доверия. Поэтому, скорее всего, данная статья, да и вообще, эти слова, это просто фейк. В конце концов, это не Том Хендерсон, который плюс-минус действительно что-то да вроде как и предсказывал. Но кто знает, возможно это и правда. Но что-то я сильно сомневаюсь. Перейдем к следующей новости. Подписчики моего телеграм-канала Zulfat Squad, ссылочка есть что в описании, уже знают, что Rockstar удаляют и блочат сообщения и комментарии о GTA 6 на своем YouTube-канале. Это заметили фанаты по всему миру, которые требовали у Rockstar или просто спрашивали, когда же они выпустят GTA 6 на их YouTube-канале. В комментариях к триллеру... А о GTA 5, которая перевыпускается уже третий раз. С чем связано такое решение от Rockstar Games, мы и сами не понимаем. Скорее всего, компании просто надоело видеть эти сообщения. Или же, YouTube сам начал расценивать их как спам, потому что их было очень и очень много. Но фанаты нашли решение данной проблемы и начали спамить, когда выйдет GTA 5 плюс 1. Официально Rockstar Games не говорят о планах по следующий GTA. Еще бы, ведь судья продолжает активно поддерживать пятую часть и GTA Online в целом. Кстати, в марте 2022 года игру перевыпустят уже в третий раз, как я и говорил ранее. Как же это не круто, Rockstar. Когда же уже выйдет GTA 6? Все новости я публикую в своем телеграм-канале, ссылочка в описании. Друзья, обязательно подписывайтесь на этот канал. Я стараюсь выпускать новостные выпуски каждую неделю. Я вижу, что наш сквад растет развивается, и это очень круто. Реально большое вам спасибо. Ну а с вами был я, Зульфат, еще увидимся. Свежий айс, с нами движет лишь наш прайс